приветствую вас друзья на канале индекс рейд анализ рынка на сегодня 7 июля 2022 года сегодня мы с вами традиционно посмотрим на криптовалютный рынок через индексные индикаторные показатели разберем основную криптовалюту посмотрим на интересные новости и в прицеле моего внимания сегодня альткоины по списку моего бочлиста. мы посмотрим эфир посмотрим кардана и посмотрим bnb поэтому если вы еще не подписаны на данный канал то рекомендую обязательно подписаться поставить лайки поддержать канал комментариями и не забыть подписаться на телеграм-канал телеграм-чат ссылки в описании этому видео и в первом закрепленном комментарии. А также на главной страничке YouTube-канала с правой стороны есть ссылочку на страничку Trending View. здесь выходят обзоры в видеоформате по главной криптовалюте и отдельным альтам, а также недавно было анонсировано сообщество ВКонтакте, тоже рекомендую подписаться на всякий случай. Ну а мы с вами давайте начнем. Традиционно посмотрим на индикатор страха и жадности. Он показывает нам отметку 18. Немножко приросли, но по-прежнему находимся в зоне экстремального страха. Тепловая карта криптовалют показывает небольшой отскок. Что касается индикаторов по главной криптовалюте, они сейчас у нас в нейтральной зоне. Давайте сразу посмотрим на соотношение. Коротких и длинных позиций, а также на ликвидацию за последние 24 часа. Начнем с ликвидации. За последние сутки ликвидировано 28 700 трейдеров на общую сумму 92 миллиона долларов. Что касается соотношения коротких и длинных позиций, также за последние 24 часа у нас в принципе доминирует в основном лонговые позиции. 51,27% доминации. Также хотел посмотреть сразу на индекс альтсезона. Он у нас показывает отметочку 29, мы по-прежнему находимся в биткоин сезоне. Ну и давайте сразу традиционно к доминации посмотрим, что у нас с этим показателем. Доминация у нас находится на отметочке 43-42. В принципе, находимся в боковом движении все время в диапазонном вот в таком вот направлении двигаемся где нижняя граница сейчас локально находится на отметке 43.30 верхняя граница это 200 дневная экспоненциальная средняя скользящая на дневном таймфрейме показывает отметку 43.76 примерно 78 пока если посмотреть на индикатор cypher в большей степени вероятность того что мы можем попытаться еще чуть-чуть порасти RSI Stochastic все еще двигается в верхние значения и активный money flow с индикатором, который отмечает зеленую точку на волне моментума, и также зеленый бриллиант, означающий пересечение цены средневзвешенной объемом. Это желтая волна Vivap индикатора пересекает среднее значение снизу вверх. Поэтому чуть-чуть еще потолкаться в верхнюю границу можем. Но боюсь, что импульса может и не хватить, потому что Money Flow уходит в красную зону. Если уйдем в красную зону, то начнем двигаться соответственно вниз. В большей степени будем прирастать по альтам. Но опять-таки, я уже не первый раз это говорю, в основном говорю всегда заново для того, чтобы чтобы новички могли это слышать. Если на медвежьем тренде у нас происходит альт-сезон, ничего хорошего это альтам не сулит. Поэтому радоваться доминации, которая снижается, я бы сейчас пока еще не стал. Давайте сразу же посмотрим, что у нас с индексом доллара. Все-таки ушли за 106, сейчас в район 107, пытаемся закрепиться выше уровня FIBA 106,5, если это удастся, двинемся еще выше. Пока выше не ожидаю, то есть куда-то в зону 117, пока такого намека нет, не думаю, что так резко полетим, я думаю, что у нас сейчас потихонечку волна начнет загибаться, тем более на индикаторы VMC Cypher B, мы видим, что классический RSI уже показывает нам достаточно серьезную перегретость поэтому седьмая свеча по секвентаву еще можем потолкаться, но думаю, что коррекционное движение нам потребуется если начнем отрабатывать снижение по волнам моментума на индикаторе, то вариант у нас, что мы начнем после вот такой вот попытки тестировать ближайшую поддержку на 50 экспоненциальный средний скользящий где-то 103,6 и ниже у нас идет зона 101,5-100,5 в любом случае, если мы начнем двигаться вниз, это даст нам импульсы для того, чтобы мы поросли по основной криптовалюте кто не знает индекс доллара сша чаще обратно коррелирует с главной криптовалютой. давайте посмотрим на некоторые интересные индикаторы в первую очередь хочу обратить внимание на один из моих любимых периодически он у нас появляется в обзорах индикатор золотого сечения кто не знает что это такое погуглите не буду рассказывать это очень интересный индикатор который говорит нам о циклах рынка и в принципе намекает какая будет примерная стоимость с учетом этого цикла и что произойдет, если индикатор вернется в обратное положение на определенную кривую. Причем кривая рассчитывается с учетом уровня Fibonacci. Ну и, конечно же, естественно, числом золотого сечения 1.618. И обратите внимание, мы проваливались за нижнее значение этого индикатора. Нижнее значение это 350 дневная средняя скользящая. Только несколько раз. Это было в 2011 году очень сильная просадка. Это было в 2015 году сильная просадка. Это было в 2019 году, все помнят, сильная просадка. Это был дамп 20 года и сейчас мы здесь и обратите внимание как после этого всегда двигалась цена и куда она возвращалась если мы сейчас приблизим индикатор и посмотрим внимательно то цена всегда после этого возвращалась обратно к 350 дневной после чего достигала зоны аккумуляции это зона золотого сечения и каждый раз мы видим что после этого была либо отскок либо попытка прорваться к первой кривой фиба и если это произойдет сейчас то во-первых зона сейчас 350 Дневный у нас находится по этому индикатору на отметке 43 тысячи долларов. То есть, соответственно, это глобально куда должна вернуться цена в любом случае. Для этого мы знаем, что нам необходимо преодолеть большое сопротивление уровня 30. А дальше зона аккумуляции. Это зона в районе 69 тысяч долларов. Плюс-минус цены могут поменяться в связи с тем, что у нас продолжается движение на рынке. В любом случае пока что еще медвежий, И поэтому идет некая, некий перерасчет этих кривых. И обратите внимание, если мы проскакиваем дальше в красную зону, то уровень ценовой на сегодняшний день показывает нам отметку 86. Индикатор, если мы посмотрим за все предшествующие периоды, никогда не ошибался. В зеленую зону, то есть на отметку сейчас это 69 тысяч долларов, мы в любом случае вернемся. Теперь давайте сейчас посмотрим еще на один индикатор, который тоже периодически бывает в моих обзорах. Я смотрю его на платформе Google Charts. Обратите внимание, это MVRV Ratio. MVRV – индикатор, который по сути делит рыночную и реализованную стоимость. И за все периоды предшествующие этого индикатора, начиная с 2012 года, мы также можем видеть просадку здесь. Это ближе к 2011 году. Просадка здесь. Это 2015 год. Здесь, соответственно, так же, как на индикаторе золотого сечения 19 год, 20 год Corona Dump, и сейчас мы ушли за пунктирную линию. Теперь хочу обратить ваше внимание, где мы находимся сейчас. Если смотреть на этот индикатор через призму предшествующих периодов, то мы еще не дошли, конечно, до максимальных значений, куда мы могли бы опуститься по этому достаточно точному индикатору, показывающему пики, соответственно, и падение цены. Самое минимальное значение было достигнуто, в 2011 году до этого значения мы пока не дошли в 2011 году индикатор рейшу показывал отметку 0 39 4 а сейчас показывает отметку 0 866 то есть в два раза больше того значения куда мы еще можем опуститься ну а теперь давайте вернемся наверное к главной криптовалюте и еще раз посмотрим куда теоретически биткоин может спуститься при таком развитии событий. Уже говорю не первый раз об этом. И сейчас повторюсь еще раз. Начну с младших часов. Во-первых, у нас сейчас рисуется определенный паттерн. Я не сильно верю в паттерны. И любой паттерн воспринимаю как 1% вероятности. Многократно это говорю. И мои подписчики об этом знают. Но в любом случае, любой процент вероятности это вероятность. Сейчас на TradingView не работает графическая проекция. По графическим фигурам у нас должна сокращаться вот эта кривая но в любом случае если бы она работала мы бы пришли бы куда-то в зону 12 11 соответственно если мы берем цену сейчас 20 почти одна долларов за один биткоин, то нетрудно догадаться в случае отработки индикатора MVRV в полном объеме так же как это произошло в 2000 соответственно одиннадцатом году и снижение показателя nvrv ratio произойдет в два раза то мы скорее всего по основной криптовалюте опустимся именно на эту отметку однако сейчас очень много Вероятности для того чтобы мы в большей степени ушли на поддержку в зону 15 тысяч. Причем уход на поддержку в зону 15 тысяч тоже в том числе обусловлен и внутренними on-chain внутрисетевыми показателями. Поэтому, если сейчас рассматривать а, позицию долгосрочного ходла, то на мой взгляд мы уже находимся в очень хороших ценовых уровнях для того, чтобы откупать на долгосрок. Основную криптовалюту, но нужно учитывать в своем манименеджменте, что мы можем уйти на поддержку в зону 15 тысяч долларов и также можем в том числе провалиться и глубже в случае, если внешние факторы создадут определенный триггер и в зону 10-11 тысяч долларов тоже. Но я бы назвал это зоной 10-12. Сейчас мы, конечно, в первую очередь смотрим, как у нас работает фондовый рынок. На сегодняшний день бенчмарки немного прирастают. Мы видим, что и по S&P 500, и по высокотехнологичному сектору, и по Dow Jones у нас все в зеленой зоне, при этом больше всех отыгрывает сейчас высокотехнологичный сектор. Что касается публикации протоколов ФРС, которые все обсуждали, то по логике при обсуждении возможных мер политики на предстоящих заседаниях, в принципе, все участники Участники этого заседания по-прежнему предполагали, что продолжающееся увеличение целевого диапазона ставки по федеральным фондам будет целесообразным для достижения э, целей комитета. По сути, участники сочли, что увеличение на 50 или 75 базисных пунктов будет, вероятно, уместным на следующем собрании. Участники признали, что ужесточение политики может на какое-то время замедлить темпы экономического роста, но при этом они считают, что возвращение инфляции к 2% имеет решающее значение для достижения максимальной занятости на устойчивой основе. Поэтому на сегодняшний день я думаю, что... У нас по рынку ничего нового не произойдет в ближайшее время имеется в виду никаких триггеров для того чтобы мы очень сильно прирастали нет но это касается именно фондового рынка криптовалютный рынок мы знаем что он по логике сейчас очень сильно коррелирует но раскорреляция может произойти потому что если я смотрю на основную криптовалюту на недельный таймфрейм то по множестве показателей в том числе по всем он чейн показателям практически по всем и техническим индикаторам я вижу глобальную перепроданность актива более того если посмотреть на старшие часы, давайте посмотрим на более старшие часы, например, на двухнедельный таймфрейм. Обратите внимание, где мы находимся на двухнедельном таймфрейме и куда мы пришли. Если мы посмотрим внимательно, то за всю историю существования биткоина мы никогда не прорывались ниже 200 двухнедельной экспоненциальной средней скользящей. То есть экспоненциальная средняя скользящая 200 на двухнедельном таймфрейме выступала максимально минимальной зоной, куда опускался биткоин. Причем мы опускались туда только Корона Дамп. Но ну, по крайней мере больше период она сейчас у меня на графике не отрисовывается. Но сейчас мы видим, что мы максимально достигали примерной зоны этого мувинга только в марте на Корона Дампе. И сейчас мы удерживаемся именно на этом уровне. Мы опустились примерно в зону 17600. Именно отсюда был отскок. Именно от этого уровня. Если мы посмотрим на более старшие часы, например, на месячный таймфрейм то на месячном таймфрейме такого рода moving у нас выступает сотый, то есть 100 месяцев голубой мувинг. Он находится в отметке 17, ну, 16 16,5, зона 16-17. Здесь же обратите внимание, нам видна пунктирная паутина, она четко консолидируется именно с этим ценовым уровнем, причем это и динамичный, и по сути статичный уровень проторговки. Сюда опуститься. Мы теоретически все еще можем, но 16 я тоже считаю зоной 15, потому что 15, 14, 16. Поэтому если мы уйдем сюда, то здесь будет огроменное сопротивление, которое на мой взгляд только при каких-то глобальных потрясениях может отправить цену биткоина в ту самую зону пресловутую 10, о которой сейчас многие говорят и многие пугают рынок. Это что касается плохого и негативного развития событий. Ну а если говорить о позитивной составляющей, на рынке появляется очень много фада, который говорит о том, что рынок продолжает пугать и остатки слабых рук должны быть вымыты. Огромное количество туристов с рынка уже вымыло на сегодняшний день. Майнеры в большинстве случаев уже капитулировали и по многим внутрисетевым показателям это видно. Ну и теперь некоторые новости в отношении криптовалют. Сегодня я прочитал о том, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку считает, что базе московской биржи может быть запущена криптовалютная биржа в будущем. Не знаю, хорошая это новость или плохая, но, видимо, криптобиржа в любом случае подразумевается в России. И с тем законом, который сейчас пытаются анонсировать к концу этого года в отношении регулирования криптовалютного рынка, по логике должны будут быть очень серьезные жесткие требования со стороны Центрального банка. То есть в любом случае криптобиржи, которые захотят, наверное, работать на территории Российской Федерации, попадут под жесткий контроль регулятора. По крайней мере, не знаю, приведет это к развитию индустрии, я думаю, что не очень, в зависимости от того, насколько эта жесткость будет оправдана с точки зрения ведения бизнеса и получения профита для этих самых криптобирж. И еще одна тоже очень интересная новость, она касается того, что в Минфине заявляют о полной поддержке обращения стейблкоинов в России. Представитель ведомства считает, что эта сфера, вообще сфера блокчейна, потенциально дает возможность создать совершенно новую финансовую систему. Минфин идет в ногу со временем, за что ему большое спасибо. Это что касается новостей, а теперь давайте перейдем, наверное, и посмотрим на альткоины, которые были анонсированы в этом обзоре. Начнем с эфира. Последний раз мы эфир с вами смотрели 28 июня на площадке TradingView и предполагали, что мы можем немножечко, порасти после чего нам в любом случае скорее всего потребуется коррекция однако также было видно что нам было необходимо прорваться через экспоненциальную среднюю скользящую на отметке 1250 для того чтобы иметь возможность отправиться в зону 1450 если этот прорыв не произошел то значит будет разворотная динамика но выглядели неплохо по крайней мере на дневном таймфрейме это было видно и также на 6 часах тоже было видно, что RSI был в перепроданности и могли порасти. Мы поросли, но поросли совсем незначительно с момента того обзора. Это было буквально там на несколько процентов, после чего оттолкнулись вниз и не смогли прорваться через пунктирную паутину, отправились дальше флейтить RSI по зоне перепроданности и ушли отрисовывать еще одну якорную волну. Сейчас у нас продолжается рост, мы пытаемся выйти на 6 часах в зеленую зону и если это будет развиваться, с этой попытки нам вероятнее всего удастся прорваться через отметку 1250, сильный уровень, здесь консолидация, обратите внимание на 6 часах 100 дневный экспоненциальный средний скользящий секвентал подрисовывает этот уровень и здесь же находится трендовая Паутины. Что касается дневного таймфрейма, то мы сейчас в активно развивающемся локальном восходящем тренде. И опять-таки сопротивление, как я уже сказал, у нас стоит 1250. Если не прорываемся, возвращаемся обратно в диапазонную торговлю, в которой эфир двигается в рамках 1050 примерно долларов до отметки в 1250. Вот с разбегом в 200 долларов пока ходим. Рынок по-прежнему ожидает каких-то триггеров, но на индикаторе Cypher мы выглядим хорошо с точки зрения того, что еще можем чуть-чуть попробовать порасти. Что касается Кардана, смотрели этот актив 9 июня, видели, что он у нас тоже пытается прорваться через... Оранжевый мувинг, 50 экспоненциальную среднюю скользящую, были в сильной перегретости и не ожидали того, что можем прорваться. Вероятность того, что продолжится динамика была небольшая. Волна моментума была наверху, а RSI стахастик был тоже в перегретости. Так и произошло. Мы ушли. Тоже, можно сказать, в некий диапазон и в нем продолжаем двигаться. Нижняя граница диапазона у нас находится на отметке 0.47, плюс-минус примерно 0.48. Верхняя граница находится на отметке где-то 0.60 а, с небольшим, плюс-минус. Опять-таки, главным сопротивлением локальным сейчас на Дневке у нас выступает отметка 0.53 где-то примерно. Туда пришло динамичное сопротивление 50 экспоненциальной средней скользящей и верхняя граница канала, в котором торгуется глобально. Этот актив. Если мы посмотрим на младшие часы, то на 6-часовом таймфрейме мы видим, что у нас есть более маленькие локальные уровни. Обратите внимание, сейчас тоже 50-й мувинг удерживает нас на отметке 0.46, дальше 0.48, 0.51, 0.53, как я уже сказал. И уже 0.55 это 0.02, экспоненциальная средняя скользящая. Ну а поддержка локальной выступает 0.44, 0.45, 0.43, вот. Тут скорее целая зона Если мы говорим о том, что локальные короткие трейды для нас могут быть более скажем так сейчас предпочтительнее чем глобальное накопление в том числе даже и по кардану но прежде чем судить о том стоит ли заходить сюда неважно на долгосрок либо на короткие какие-то трейды в целом сейчас в этот актив хотел бы обратить ваше внимание на очень интересную динамику от sentiment сегодня была публикация по этому поводу с учетом mv rv ratio который мы сегодня смотрели однако этот Мультипликатор был применен в том числе и к кардану, и к BNB, и к эфиру. И вот если посмотреть на те показатели, которые сейчас этот индикатор нам говорит за 30-дневный период, то есть на какие-то короткие дистанции, то у нас в отрицательной зоне находится биткоин, и в отрицательной зоне находится кардан. Что касается эфира и BNB, они находятся в положительной зоне. Так вот, по мнению аналитиков, хорошие покупки всегда совершаются, когда данный показатель находится в отрицательной зоне. Ну и давайте сразу же перейдем к следующему активу. У нас BNB. Этот актив рассматривали 16 июня. И на коротких дистанциях тогда было видно, что мы уже были в перегретости по стахастическому RSI. И не предполагали быстрого роста. Так и произошло. Но при этом, если посмотреть внимательно, то волна все-таки двигалась сверху вниз. И RSI должен был уйти вниз, прежде чем мы продолжили бы какую-то динамику. Так и случилось. После ухода вниз началось вот такое птицеобразное восстановление. И давайте сейчас посмотрим более старшие часы. Также по BNB продолжается трейд в расширяющейся треугольной формации. Ничего с точки зрения графического анализа не меняется. Пытаемся вырваться за верхнюю границу. Пунктирная паутины у нас показывает сопротивление на отметке 245, примерно верхняя граница этой расширяющейся треугольной формации. И дальше зона 262-268, это динамичное сопротивление 50-дневной экспоненциальной среднескользящей и... Уровень глобального FIBA на 268,5. Поддержкой у нас выступает в основном сейчас зона 200. А если брать малые часы, 6-часовик, то здесь немножко другие уровни. Обратите внимание, здесь локально поддержка сейчас выступает 100 экспоненциальная среднескользящая. На отметке 235 мы ее прорвали. Дальше поддержкой выступает у нас рыжая. 50 экспоненциальная средняя среднескользящее на отметке 229-230 и дальше у нас много различных уровней, начиная от 215, как уже было сказано до 205, маленькие небольшие локальные поддержки. Вот таким образом сегодня выглядит этот актив и если посмотреть на 6 часах, то мы уходим в зеленый денежный поток и пытаемся вырваться через пунктирку, но ну, секвентал потихонечку завершает эту динамику и я боюсь, что нам потребуется какое-то коррекционное снижение, по крайней мере уже в переглядности находится rsi однако продолжение зеленого манифлоу на 6 часах может дать еще попытку прироста до 245 куда мы пока никак не можем дотянуться если смотреть на глобальные часы то мы видим в принципе везде похожую картину и если я сейчас смотреть на сайфер то он выглядит с точки зрения технической части работы с этим индикатором прекрасно у нас есть якорная волна у нас есть триггерная волна и мы должны пытаться расти что вероятнее всего будет происходить если перегретый уже rsi не толкнет цену вниз более того цена среди объемом тоже уже наверху и это может послужить остановкой этого движения главное сейчас Наблюдать за уровнем 245, он будет сейчас наиважнейшим уровнем для того, чтобы принимать какие-либо решения по откупу данного актива. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно поставьте лайки, если вы еще не поставили. Поддержите канал комментарием. Обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны. На YouTube канал, на телеграм канал. Ссылка в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну, а также на страничку View и в сообщество ВКонтакте. Ну, а с вами был Гоша, канал Рейд. и до новых встреч.